Серёжа! Ну чего? Ты ну, что ты плачешь, а? Нет, нет, я не плачу. Приехал, Серёжа. Ну пошли. Сереженька, как же так? Приехал и ничего не сообщил. Да ты понимаешь, я так торопился, что не успел написать, Варя. здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня для вас целый писем! Счастливый. Алмазник. Здоровый, здоровый, говори, что не тяжело ранен. Все было, все и прошло. Сергей, ну как у тебя сейчас, со здоровьем? Вот а да? одного ну, боюсь. Чего это? с компсом трудно придется работать. Ай, почему? Э -э, стрелка врать станет. Слишком много вовнутрь железа привела. а? Все шутишь. Ну смотри, координов-то сколько. Слушай, Сергей, откуда сейчас, а? Из Москвы. Ну вот видишь, а мы в Москву, что называем, результатами. Ну обнаружили бедные месторождение Платин, да рудничок Вольфрам. Ну а как же алмазы? Сергей, ну какие-то алмазы. Да, ты все придерживаешься той теории, что алмаз только в Африке наступит? Да, придерживаюсь. И рассказываешь что это анекдот, как один джентльмен шел по берегу реки оранжевый и набрал полцилиндра, алмаз, Я очень хотел бы, чтобы этот анекдот повторился и здесь. Да? Ну, а твое мнение как, Варюша? Ну, довольно Борис, я же подцом поговорю. Ты смотри, Борис, какая интересная жизнь начинается, а? Новые споры горячие, ведь не геолог, то прям идеи разные. Чего ты знаешь, всякие вещи интересные появляются, а? Так да, совсем было забыл? Слушай, к тебе же письмо из министерства. Так что ж ты молчал? Тише. Варвара Михайловна, наконец-то. Хорошо, хорошо, ну, пойдем, ты же устал. Серьезно. Идем, идем. А -а -а. Ну вот, подожди, подождите. Я хочу разглядеть вас. Опять вас? Тебя тебя не терпит, я привыкну. Ну? Там муж с Что ты говоришь? Муж с Нет, проще говоря, встарел. Парень, я так торопился. Я так ждал вещи с тобой. Ты приехал за мной, да? К тебе. Ты находится очень хорошо. Очень, очень. Теперь ты будешь моей женой. Ну что ж ты, молчишь ты? Сереж. Ну, поцеловать тебя можно? Да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Местеровала? Кто Кто? Саламатор тебя просит. Иначе Петрович, ну дай мне на минуточку. Алло? Здравствуй, Игнат Петрович. Здравствуйте, дорогой. Очень, очень по вас соскучился. А? Завтра с утра к вам заявлюсь и все вам расскажу. Как, когда? Сейчас? Э, простите, одну минуточку, Игнать Петрович. Ты понимаешь, Саломат поезжает завтра в Верховье, а у меня к ему очень важно идти. Отложить никак нельзя? Нет, Варя, не могу, честное слово. Э, Игнать Петрович, я сейчас приду. Варя, ну ты извини меня, я через 15 минут верну. Да я же быстро, Варя. Идите. А, -а, а, здорово, земляк! Здорово! Ну-ка, покажись, какой ты есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид Петрович. Здравствуйте. Ну что ж, руки, ноги целы, значит, работать можешь. Ясно. Голова на месте, значит, что-нибудь <связь> придумаешь. <связь> <связь> ну, пойдем потолкуем, молчайся-ка. А то у меня в шесть уроков. Какой урок? Английской. Зачем это вам английской Ага, и тебе советую. Пригодится. Да? Да. Ну, садись, рассказывай. А... Зачем ты в родные края? Замазали, Игнат Петрович? В зал подумай, а я тут сейчас с одним директором потолкую. Может, мне вытянет? Ну, нет, нет, зачем, ты сиди. Можно? Сиди себе. <клёх> Что ж ты, Игнат Петрович? Садись. Ну... Спасибо. Что ж ты, Игнат Петрович? Ну, закуривай. Спасибо. Игнат Петрович, ну что ты на меня нажимаешь? Людей у меня мало, машины старые. Да, плана выполнить не можешь, а? Да. ай -яй -яй, яй яй яй С трудом, с трудом, а ты еще эм, для Сталинграда я составляешь меня рубить. Не плачь, дитя, не плачь, напрасно. Напрасно, да я для своего района план еле выполняю. А что ж ты называешь своим районом? То есть как что? Ну, свой район. Понятно. Ну, дальше? Нет, я так больше работать не могу. Я должен уйти в отставку. А теперь отставку не дают. В тираж выводят. Вот что, директор. Лес для Старинграда в первую очередь. И чтобы темпов не снижать. Понятно? Понятно. А я в Верховье. Пошли в заместителя. Угу, он там на месте разберется. Правильно. А потом ты его под суд отдашь. Вера? То, То есть как под суд? Да, да, -да ну, все понятно. Вот что. Собирайся и завтра вместе поедем на лес заготовки. Очень хорошо. Вот и договорились. Договорились. захвати. Ага. Спасибо. А. Ох, хитрый мужчина. Головой под пулю ты, а ему медали кресты. Ну как, надумал? Если надумал, я могу завтра тебя подбросить. А как с людьми-то? До войны у меня стеки работают. Ну вот как раз их стойбищ там и есть. До лес на лыжи дойдешь, а если еляшев из заповедника не придет, лесничка себя проводит. Лесничка? Да. Какая-то лесничка, В лесу без нее наплачешься и от нее нарыдаешься. Вам товарищ палеков можно? Да-да, проси, проси. Можно, Игнатий? Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуй. Здравствуйте, Сергей, Игнат Федорович. Сергей, это твоя работа? Владимир что вы по этому поводу скажете? Я прошу вас, садитесь. Спасибо. Я вас хочу послушать. Я считал и продолжаю считать, что продолжение работ в Красногорском районе нецелесообразно. Сергей, у каждого идеолога свои идеи. Но вредные идеи недорого обходятся государством. Пожалуйста, садитесь. Спасибо. А в данном случае еще за эти идеи приходится отвечать и мне, как начальнику экспедиции. Я же нашел алмаз. У нас здесь речь-то идет о промышленных скоплениях, а не о единичных алмазах. Ведь Эти алмазы доказывают только что, что правы были мы с Варварой Михайловной. Игнать Петрович, если бы он обнаружил берег Древнего моря, ну, тогда еще мог бы предположить, что здесь у нас на, на Урале Африка. Я буду искать верховье древнего русла реки Ним. У перевала Трех камней, куда я не успел добраться, потому что я ушел на фронт. Там она размывала ультраосновные породы, содержащие в себе алмазы. Да ты же знаешь геологическую обстановку нашего района. Многократный перемыв в течение ряда веков смыл отложения древних русел и разбросал алмазы по большой площади. Промышленных скоплений здесь быть не может. Да не может быть, не может. Но ну, они должны быть. И они должны быть в галечниках реки. И особенно их много должно быть в карстовых воронках на дне реки. Ну, возможно, воронки будут сильно обводнены. А, Мы постараемся взорвать эти воронки, выпустить воду. И вот там-то должны быть промышленные скопления. Чепуха! Мы перемыли здесь все на носы. Мы каждую песчинку в лоб рассматриваем. Ну а эльминит, гранат, циркон, который вы же обнаружили в песках, ведь это же спутник алмазов. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Сергей. Да присутствие минералов, спутников, еще ничего не доказывает. Я не могу на этом строить научную теорию. Вот это вот напрасно. Игнать Петрович, короче говоря, я хочу знать, кому больше доверяете. Кому больше верите, геологу или мечтателю. Стариноградницу. да, мы против такой веры. Логические доводы бессильны. Но я должен предупредить, Игнатия Петровича, что свое особое мнение я сообщу в министерство. Да, да пожалуйста, пожалуйста, Василий это ваше право. Только апостол приготовьте немедленно к отправке. Слушай. Нет, вы ну, подумайте, Вальник, это какой то одержимый. Он ничего не хочет слушать. На каждое мое слово у него тысяча возражений. Он и прямо твердит свое. Я не мог его уговорить. А вы подумайте, Валенька, если мы не вернемся в Москву раньше лета, сколько возможностей пройдет мимо нас? Вы подумайте, что делается в других экспедициях. Нефть, редкие руды, золото. И все это пойдет мимо нас ради пустой мечты Сергея. Я написал в министерство, Варенька. Вот, простите. Я полагаю, что вы понимаете, Варенька, что сумеете разделить, где начинается личное и... Варенька, вы поймите, что одно к другому не имеет никакого отношения. Да что вы, Борис Львович? Неужели вы можете заподозрить меня? Я геолог И целиком разделяю вашу точку зрения. Я поговорю с Сергеем. Кажется, он идет. Ну? Я не понимаю тебя, Сергей. Я не узнаю тебя, война тебя переменила. Ты никому не веришь, ты всех подозреваешь, даже меня. Варин... Не перебивай меня, ведь так же нельзя. Ты один прав, а все остальные нет. Ты один настоящий геолог. Варин, а все... я этого не считаю. Но не ты... перебивай меня. Ты прекрасно знаешь, что я не верю в твои красногорские алмазы. И все-таки ты хочешь, чтобы я тебе помогала. Помогала в деле, в которое я не верю. Варин... Ты собственник. Я собственник? Вот не подозревал этого. Ты напрасно смеешься. Да-да-да. Я тебе не товарищ по профессии, который имеет свои взгляды, убеждения, а твоя собственность. И ты считаешь, что я должна делать все, потому что я люблю тебя. Варя, ну ты посмотри. Нет, нет, ты. Ты скажи, ты мог бы поступать так сам? Мог бы идти за мной. Мог бы делать дело, в которое ты не веришь. Мог бы. Я. Да, ты. Нет, не мог бы. Вот видишь. Не мог бы. Ничего не вижу. Все это чепуха! Как ты можешь не верить, когда вся страна в великом строительстве, когда говорят, нам нужны алмазы, нам, геологам, искателям. Варя, ты извини меня. Ты понимаешь, я снял погоны, но я ищу солдат. Ну, побуди и ты немного солдат. Ты понимаешь, это приказ пятилетки. Варя, ты знаешь, я еще там на фронте видел реку Ним, видел долину, в которой там тысячи лет тому назад, миллионы лет, Варя, ты представляешь? Валя. Но у нас нет этих миллионов лет впереди. Потом нельзя же терять здравый смысл. Вот именно, я его, по-моему, не теряю. Здравый смысл заключается в том, чтобы я бы искал алмазы и я их найду. я ожидала встречу с тобой, Сергей? Варя, ты же понимаешь, только ты мне можешь помочь. Ведь ты же знаешь, как я люблю тебя, Варя. Не верю. Богато. Вот проведем здесь железную дорогу, построим в тайге город-другой и спокойно можно умирать Перехватил, Игнат Петрович Нашему району железную дорогу не дадут Но это все зависит от нас О. Может быть, еще памятник поставят Но тебе памятник не поставить, работаешь плохо Ну, как умеет Обиделся, директор Если нам с тобой спасибо большое скажут, не то хорошо Скажут, Игнат Петрович, скажут А что будет за алмазами едете? вроде как а как же с тобой один в тайгу ну, зачем же один мы ему сейчас же пришлем бригаду а? Да. вот они выбуреки Конец нашего обжитого мира. Я думаю, отсюда ближе всего тебе будет. Вот. А, Денек, да? Хорош. Хорош. Вот. Хорош. Вот. Ну и у тебя встретится у перевала трех камней. Ага. Ну, желаю успеха. Спасибо. Отлично. Молчами меня, запрещена. А? Я думала, вы спасибо скажете. А вы еще грубитель. Ну и выбирайтесь сами. Девушка, девушка, куда же вы, девушка? Так это нехорошо человека в то оставлять. А как же я-то, а? Вот-вот, с этого бы и начинали. Давайте руку. Вот вам нужье сначала. туда угораздило-то, да? полюс уходить не умеете, вот и угораздило. Да, это, это верно. Только я ведь немножечко с лесом-то знаком. Разрешите представить, биолог Нестеров, с кем имею честь. Что? Нет, я хочу сказать, как вас звать, потому что вы меня изъявят вытащили, а я вам спасибо не сказал. Как бы толком и говорить, кому как привычнее. Мать христины, а люди Лесничихой. Лесничихой? это про вас, значит, не Саламатов-то а, -а, а я думал. Думали ведьму встретить. Да нет, не ведьму, но во всяком случае, вы знаете, вы так меня напугали. Что уставились? Вы, вы ведь не на смотринах. Да нет, я не, ничего, я собственно... Э -э Соболь! Соболь! Летель скоро начнется, до кордона не дойдете. Так вы, значит, с кордона Дикого, да? Дикого. А вы туда идете? Туда. Тогда разрешите быть попутчиком? Отправить. А что же вы одну ночь отпускаете? Да ради нее удержишь. Характер у нее отцов А где хозяин? Что-то его не видно, а? Как ушел в 42-м, так и не приходил. А? Она вместо него и осталась. Боевая девушка -то. Она у меня ученая, техник, рисовод. Да вот и она. зачем выскочили? Да стреляет? Вот я и к привычке. Еще просудитесь. Вам завтра уходить пора. Курга кончается. Кристина! А что, не правда, что -то? Не век же ему в гостях сидеть. Mm -hmm. Ну вот и поговорите с такой. Mm -hmm. А вы не сердитесь, Христина. Я эти у вас долго не задержусь. А я и не сержусь. Да? Видела я геологов. Прикатил тут один. Тоже драгоценные ну? камни искал. Не задержался. Алмазы на ними говорит бред сумасшедшего. А вы знаете, кто это сумасшедший? Это я. Похоже. А? Устал я, Анечка, смертельно. Но шутку сказать, восемь колхозов объехал. Два рудника, два затона. Устал. У вас еще что-то осталось, Игнатий Иванович? О, это меня к себе гончары затащили. Вот видишь, новые глазочки изобрели. Но я так думаю, домохозяйки им не поверили. Долго их обманывали. Вся посуда размыкала. Ну, Игнатий Петрович, вам пора спать. Танечка, а что было без меня? Партор ЦК бумажного комбината звонил. Из обкома инспектор приехал. Завуч техникум просил принять. Из редакции звонили, вашу статью ждут. И два председателя колхоза были. О. Наши опытники вывели морозоустойчивые ячмень. Вот, Анечка, может быть, скоро свой хлеб есть будем. Видишь? Вот пошлем в северные колхозы и пусть выращивают. А что же она не звонила? Звонила. Она сегодня в больнице дежурит. Да. Но если она дежурит, так я, пожалуй, тут и посплю. Пончики пришли, а ну-ка, быстренько, самоварчик и звони Парихову. Игнатий Петрович, ну когда же вы отдыхать-то будете? выходной, выходной, Ладно. давай скорее. Очень хорошо, очень хорошо, присаживайтесь, сейчас чайку сообразим, вот и начальник придет, а морозы сегодня, да, морозы? холодно, я только то, что приехал, о, вот и начальник ваш пришел, Игорь, что случилось, в съезд народу в север, погонщики пришли, нужно срочно отправлять обоз для мистера, а босса ночью, ну почему такая спешка? Это же, как говорится, утро вечера мудренее. Или тише едешь, дальше будешь. Скоро весна, реки разольются, так что нужно срочно отправлять. Игнатий Петрович, выслушайте меня. У меня все готово. Но ну, давайте не будем отправлять обосса. Вы поймите простую вещь, Игнатий Петрович. Нестеров вернется раньше, чем обоз успеет до него дойти. Ну какой смысл? Ну какой смысл тратить государственные средства ради бреда геолога Нестерова? Ну какой смысл это? Борис Львович, есть две меры для человеческих поступков. Это выполнить нормы и инструменты в шкаф убрать. Или к труду приложить вдохновение. Тогда с нормами не считаются. Ну. по конкретному случаю у меня есть своя точка зрения. И больше того, я написал в министерство, теперь жду ответа и надеюсь, что он будет положить. Да, и долго нужно ждать ответа. Ну. Ну, тогда нужно обоз посылать срочно. Зима уходит. Простите, Игнатий Петрович, а кто будет отвечать за Вот-вот. Для вас главное, кто ответит. А вот для Нестерова, как ему ответить на доверие народа. Как начальник экспедиции отвечать будете вы. В таком случае я обоза не пошлю. Ответственности с Простите, Игнатий Петрович, ответственности никогда не боялся и не боюсь. Но как начальник экспедиции я не имею права этого делать. Ну что ж. В таком случае мне придется ответственность взять на себя. Нет, Игнатий Петрович, на это я не могу пойти. Может быть, я и плохой начальник, но ответственность я себя снимать не собираюсь. И раз дело принимает такой оборот, то обоз я пошлю. Значит, договорились, договорились. Вот ну, теперь дорога вам знакома, приходите в гости. Вроде далековато, Марья Далековато. К вам за три запрос в почало ходит. Ну, большое вам спасибо за хлеб, за соль, до свиданий. А дорога вам пойдет вон по той лажбинии. Там уж Филип Иванович. В Красных горах его царство. Так-так. А на дочку не сердись, молодая еще. северка обдует, помягче стать. Ну, что вы, привет ей передайте. До свидания, да, мать. Да, да, да. Соболь! Соболь, Соболь! должен прийти. В По охотничьи почти огонь дымный жертв. завтра охотники видят. Ну как там, Игнатий Петрович? О, жив, здоров. Привет просил передать. Спасибо. Устал подвиг. Есть малость. Ну, пойдем чай пить. Всякое дело, все ты начинается. Все Хорошо. хорошо много камней вы избу носим. Скоро жить негде будет. Ничего, не Иванович, один камушек найдем, целый город построим. Город? А, а, -а, -а, -а. а Тоже... ты смеешься на стариком Да <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> ты Ahí погоди, погоди, катать Придется тебе в Красногорск идти, Красногорск? <сёк> зачем? В что-то с обозом конетелились. А мне уже люди нужны, инструменты. Да, торопиться надо весна скоро. Пухарь землю клюет. День-два и пути не будет. Ну, я про это говорю. Ну, что ж, идти, так надо идти. Да, иди, Филипп Иванович, иди, а то ведь, ты понимаешь, худо мне придется. Да, да? худое у тебя дело. Кора охоте конец, и пропадешь. Подождите, любимый, подожди, все, все, подожди, подожди. подожди, подожди. Выходит у тебя камень, Филипп, а? Ответ, мы его останавливаем. Это же алмаз. Чистый двухкаратник. Он же 500 золотых рублей стоит, Филипп. 500 ah. золотых? Где ты его взял? Тут наш день. Где тут? Тут, где дом стоит. Здесь? Mm -hmm. Слушай, Филипп. Mm -hmm. Я знал, Филипп, я знал, что они здесь, <звук> а? Кто знал? Да ты понимаешь, здесь приз будет. Обогатительные фабрики, Филипп, а? Электричество. В электричество. Город будет, Филипп. Ты понимаешь, дети будут изучать географию. Алмазный город расположен на Урале, на реке Нима. А, Филипп! Ты звонила, Аня? Звонила. Ага, хорошо. И он сказал, обязательно приедет? Вот только конференция закончится и приедет. Ага. А может, еще раз, а? Илья Петрович. Ну-ну-ну-ну-ну. О, Игнатий Петрович. Здравствуйте, Игнатий Петрович. Здравствуйте. Почему вы здесь, Анях, не собозил? Хотели ехать, Игнатий Петрович, не отпустили. А в который день за Мигнат Петрович? Что такое? Что такое? Пальхову ко мне. Пальхов вылетел в Москву. Как в Москву? Варвар Михайлович. Пойдем через минуту. Дайте Меншикову. Варвара Михайловна, пожалуйста, срочно к товарищу Соломатову. дорога? Плохо. Сейчас пойдешь, через три дня дойдешь, через три дня пойдешь, через неделю дойдешь, а через неделю пойдешь совсем не дойдешь. Объясните мне, что происходит. Палихов вызван срочно в министерство. Улетая в Москву, он приказал отправлять обоз. Но вот вчера пришла телеграмма. Задержите отправку обоза до выяснения. Жду приказа закрытия разведки. Сообщите Саламатову. О чем я вас уведомляю? Покорно вас благодарю. И вы согласились задержать обоз? Я не могла с этим не согласиться. Почему? Потому что я согласна с Палиховым, с его научными доводами. Ну, да. Наука нам говорит. Ну да, наука, наука, наука. А вы-то где? Завели пластинку имени Палихова и крутите. Простите, Игнать Петрович, у меня есть свой разум. Я заинтересован в этом больше, чем кто-либо. Ведь там же Сергей. Почему вы не уважаете моих убеждений? Убеждений, убеждений. А сердце где? Вот товарищ Палихов открыл красный железняк. И закрыл его обратно, потому что его достать нельзя. А если Нестеров найдет алмазы, можно будет построить завод. Вот вы, Варвара Михайловна, в верхнем течении Нима видели медистые песчаники, говорите, тощие. А когда там будет дорога, будет там рудник. Наши Нимские леса сейчас недоступны для вывоза из плава, а тогда не пойдут в Ленинград и Сталинград. Сейчас... В моем районе 30 тысяч жителей, а тогда их будет 500, будет открыта новая земля. Ну, хотя бы одно доказательство. Один камешек. я бы поделала, хотя бы один камешек. Камень, камень. Однако человеке надо думать. А если тебе камень нужен, вот он камень, гляди. Алмаз. Откуда он? Еще отец моего отца на Нимрике нашел. Я поведу обоз. Спутники есть, а алмазов нету. Да. Тоже мне спутнички есть, а еды-то нет. Их сейчас бы рябчика бы зажарить бы. Что же это, Палехов, решил уморить, что ли тут? Да, что-то Лермонтов не укладывается. Гос что ли? Неужели главь, а? Волю. Не узнаете, Сергей Николаевич. Стало быть, мне богатой быстрой. Христина. Что стали? Сяду. Ну что, не рада незванному гостю? Просто ну, я вернее. Помогли бы. Мама просила проведать, хлеба напекла. Пирогов. Пирогов. Давайте, давайте, а то волки все расставьте. Какие волки? Я сам волк, Кристина, что. Кристина, как мы добрались-то? А? Ведь тут же. Три дня путь. Не три-один. Я ведь в ямах не задерживаю. Ах, это вы еще про ту яму-то говорите, да? Да-да, про ту самую. У меня тропы, короче. Эх, вы. Сидит в лесу несмышленный человек и ни о чем не думает. Кто это, я-то? Да, вы. Обостро а ведь может не прийти. Как это не прийти? А так, вода на горных речках весь лед съел. Не сегодня-завтра оттепель начнется. Вы там все принесли? Иду, иду, иду, иду. Да давайте, давайте ведро-то. Ну в чем же дело? Позвольте, а сколько надо ведер перетаскать, чтобы найти алмаз? Фу. А вы что, устали, что ли? Немного устала. Вот если мы с вами перевернем целую тонну земли и найдем десятую грамм алмаза, то значит цель оправдывает средства. О, -о, -о. О, а вы как же думаете? Я думала легче. Да? А вы знаете, Сергей Николаевич, я ваши рассказы даже сегодня во сне видела. М -м -м. Ага. Вот как будто в том ущелье течет ваша подземная речка. И мамонты идут на водопой. И голубые алмазы сверкают. И будто бы я переплываю речку. Ну вы переплыли речку? Конечно. Но это очень хорошо, как говорит сон в руку. Надо пойти посмотреть это ущелье. -то. Зачем? Интересно посмотреть выходы породы с той стороны. Сейчас не надо. Теперь земля мокрая, камни ползут. Да ведь смотрите, а поезд туда совсем ведь не пройдешь. Не надо, Сергей Николаевич. Я серьезно говорю. Ночь в парад застанет, не вернетесь. Потом завтра я уйду. Ну, вы без меня-то не уходите, хорошо? Нет, уйду. Нет, без меня не уходите. Не уйдете? Не знаю. Вы пробочку захватите, а я все-таки схожу. Я встаешь в нам... городе, найду... Да вы его положили? Ну вот, вы найдете много-много алмазов. И здесь будет город. Алмазный. Алмазный. Будет электричество, театр, много народа. И не будет леса. Нет, леса не будет. Не будет. Нет. А вот как же вы это будете жить без леса, Христин? Ну, а я буду жить в вашем алмазном городе. Он, наверное, тоже будет очень красивый. Что такое? Опять что-то мне все рушится, голове, шум какой-то, кристина что это? Потому что вам вредно много говорить, надо молчать Ну хорошо, хорошо Это могло случиться. В горах все может случиться, но ничего особенного нет. Вы лесничиха, да? Нет. Я техник лесобот. Сереженька. Кристина. Здравствуй, Христина! Здравствуй, Филипп. Простите, Христина, я вас даже не поблагодарила. За что? Ну, вы, можно сказать, спасли жизнь, Сергею. За это не благодарят. Верно. У нас у лесных людей обучий такой Варвара день оставляем Однако, у меня такое ощущение, как будто люди работают медленно. Ну вот, опять однако. Значит, заторопился. Что? -то. Люди работают очень хорошо. Ты просто не нетерпелись. А знаешь, я уже вижу, что мы с тобой закончили работу и приехали в Москву. С алмазами. Ну, хотя бы без алмазов. Нет, это вот хуже. Идем по набережной. Помнишь нашу набережную? Uh -huh. Uh -huh. Сережа, что ты? Почему ты молчишь? Ну, мы с получили стипендию. И проели всю на мороженом? Всю. Скажи, пожалуйста, что из третьего шурфа пробу приносили? Нет еще. Однако, в чем же дело Однако... Он все-таки одержим. Наслепла от рентгенов. Сыплется, сыплется. Проклятая галька. Закрой, это опять, эти комары проклятые налетят. Ну-ну. Я хочу с тобой поговорить серьезно. Наша работа идет впустую, это всем уже ясно. Кому это всем? Всем и тебе. Не очень. Самолюбие не позволяет сознаться. Ну, кто бы тебе разрешил крутить завод в холостую? Ты где-то же простой. Тебе действительно надо отдохнуть. Да, не только отдохнуть, а вообще надо окончать всю эту разведку. Подожди, вот проверим два-три горизонта, посмотрим, если там ничего не окажется. Широ. конечно, закроем. А зачем проверять, когда и так все ясно? Я не могу больше вести работу, в которой я не верю. Трудности испугалась. Я? Спасибо. Но ну, я вижу, что с тобой нельзя вести откровенный разговор. Давай будем говорить официально. Я, как начальник экспедиции, закрываю разведку. Нет, ты этого не сделаешь. Нет, сделаю. Нет. Я вот пойду отмечу новые шурфы, к утру вернусь, а ты подумай. Подумаю. Взвете тропаются, вкладывайте все палатки. Быстрее грузите механизмы. Вернемся, товарищи! Только по порядку! Посадите по подгрузку, Давай, Товарищи! Вкладывайте рентгеновский аппарат. Осторожнее, Кто? Куда едем, что ли? А? Сворачиваемся. Нашли чего, что ли? А? Нашли, нашли. Молчи, так без тебя сердце кровью обливает. Сколько зря трудов потрачено. Пошел началься быстро. Что делать? Что тут происходит? А ты куда? Ухожу. Все уезжают. Начальница приказала. Начальница приказала. А ты ее послушался, да? А еще друг называешься? Нет, я сам ухожу. Дело у меня есть одно, непределанное. Эх, у тебя дело. Меня, значит, одного оставляешь. Это твое распоряжение? Да, мое жалею что этого не сделано раньше Здравствуйте, как вы сюда попали? Я с комсомольским поручением до Колчима. И вот, кстати, вам письмо от товарища Соломатова. Письмо от Соломатова? Да. Так, спасибо. Ну, до свидания, товарищ Нестер. До свидания. Да куда же вы отдохнули, мальчик? Нет, мне некогда спешу, прощайте. Нет, еще не все. Сережа, я понимаю, тебе тяжело, мне тоже очень тяжело. Ну что делать, другого выхода сейчас нет. Нет, почему есть выход? Я не подчиняюсь вашим распоряжениям. Ты можешь ехать, а я буду продолжать разведку. Ну как, как я могу посмотреть вот таким людям в глаза? Крошный негер! Даша! Даша! Живей! Эй! -э -э -э -э -э! Кончай пожалуйста! Открой! Миш, кто чужой? С добром ли? Это я, Марья Семеновна. Открой! Ой, Филипп! Здравствуй! Здравствуй! Что-то голос твой не признала. Уж не болен ли? Устала я, Марья Семеновна. Христина дома? Нету. А зачем тебя она? Нету. А где еще она? Манеза ушла к пароходу, в область поехала. В область? А я я я я А давно ушла? Нынче по утру. Да зашел бы. Да некогда мне, Марья Семеновна. А как она? Лодкой или плотиком? Плотиком побежала. Да зачем тебя хрен? Плотиком. А, а лодка ты у тебя есть? Есть. Да, да, да, ну, Слушай, давай... да что ты задумал, старый? Ну, давай давай весло давай-ка, давай-ка весло На тебе весло. В область говоришь? В область. Флотиком? А, Прошай, Марта да. Отдохнул бы. Куда же ты? Дело в городу, Прощай. Да какое такое дело? Потом узнаешь. Ваша любовь, Варвара Михайловна, может погубить его как геолога. Почему? Вы писали в министерство вот это. Вот ваш отчет. Здесь отобраны слова. Самые жестокие и самые несправедливые. Зачем? Это требовала моя совесть. Совесть геолога. А вот тут-то наш спор и перестает быть геологическим и становится политическим. Нужно быть не только геологом, а также и солдатом, выполняющим приказ страны. Разве я не солдат? Не совсем. А что означает слово «алмаз»? Тарабское слово означает крепчайший. Вот. Зачем? Обратно делать. Какова? А, <соединяющие> а учиться, как же. А то, на будущий год. Скорей, скорее, скорей. Мне в город надо. Едь землю. Самые трудные дни, а? Нет, вы колдуньи, да? Вы все шутите. Нет, мне не до шуток. Ну, вы нашли хоть один-то Нет. Нет. Какой бы несчастливый. Но искали бы хоть красивые камушки. Вот я в тот день нашла очень много. Вы тогда ушли и не попрощались, и оставили только одни камушки. Я не все оставлю. Я один захватила с собой, да, память? А что это за камушек? И почему один? Ну, потому что он простой и ясный. Очень похож на вас. На меня? Ну, покажите. Ведь это же алмаз. Алмаз? Где бы его нашли -то? Погодите. Алмаз. Было много воды и снег. Был снег. Так я же его должна здесь, на этом самом месте, где мы сейчас с вами стоим. На этом месте, Кристина, подземная река должна быть здесь. Давай, командов! Андрей Петрович, пиши сводку. Уборка хлеба по южным колхозам 92%, северный 56%. На Колчин пока еще зеленые. Сплав домов для Сталинграда уже закончен. Моженочка, я с говорю, простите. Да-да, бумага в норме. Что? Алмазы? Алмазы пока ничего. постараюсь завтра сообщить. Ну, Андрей Петрович, до свидания. Ведь каждый день спрашивает об алмазах. Надо было сказать, что алмазов нет и не будет. Не привык врать. Ну, с приездом. Спасибо. С какими вестями приехали? Хотя я знаю, что вы с хорошими вестями сюда никогда не Ну Почему, же, Геннадий Петрович? По-моему, наоборот, на этот раз с хорошими. Привез комиссия. Через час будет у вас. Да. что же вы, не судить будете? Ну почему судить? А так же по домашнему что Нет, судить мы его не будем, играть Петрович, но ответить ему за то, что не выполнил мое распоряжение придется. И вообще его репутация как геолога сейчас весьма сомнительная. Борис Львович. Так, так, так. Борис Львович. Дайте мне мой отчет. Я не, не понимаю. Дайте мне мой отчет. Зачем? Я хочу переделать его. То есть как? Ведь это же главное доказательство для комиссии. Я не хочу. Я вообще раздумала подавать отчет. Варвара Михайловна, я вас не понимаю. Почему? Очевидно, Варвара Михайловна поняла, что если обыкновенный человек может смотреть на сажню землю, то геолог обязан смотреть на три тысячи метров. А вы хотите брать то, что лежит наверху. Не знаю, Гнатин Федорович. Не знаю, я сделал все, что мог. Да, но не все, что требовалось. Ну, ваши требования, очевидно, мне не под силу. Нужно быть не только геологом, а также и политиком. Да при чем здесь политики, Игнатий Петрович? Алмазов-то все-таки нет. Есть. Что вы теперь скажете? Небский алмазы. Ну, Игнатий Петрович, мне пора. Прощайте. Не прощайте, а до свидания. Желаю вам прямого пути и смелых дерзаний. Так и будет, Игнатий Петрович. За прошлое я расплатилась своим счастьем. За будущее буду бороться. Передайте ему привет. Ответ куда? Не знаю. Может быть, на Енисей, может быть, на Саян. Но вас я благодарю за все, за все. Ну, на счастье. Что же мне теперь делать, а? А вы спросите геолога Нестерова. Скажите, геолог Нестеров, что бы вы стали делать, если бы не нашли алмазы? Однако стал бы искать дальше. Не люблю Гурную могучую реку вы вызвали к жизни. Эта река счастье крестила.